Красная поэтесса Владислава Браницкая. Мы сидели за одной партой, ходили вместе смотреть на парады. Мы сидели за одной партой, ходили вместе смотреть на парады. Мы взрослели, мечтали вместе, на судьбу намотали тропы. А теперь оказались по разные стороны баррикады и по разные стороны фронта у нас окопы. Нами выбраны цели, значит не разбираем средства. И я знаю, покуда живы с тобою мы, покуда целы, Несмотря на прошлую дружбу, на общее детство, Мы с тобой будем смотреть друг на друга через прицелы. Кто-то за океаном забился в зверином восторге, Наши отряды оба огнями выхошены, Мы опять оказались рядом с тобою в морге, Обнажены, обожены, выпотрошены.